Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко главном». 113 карет скорой помощи не хватает для достаточного обслуживания жителей столицы. Глава правительства ознакомился с автоматизированной системой управления Центра экстренной медицины столицы. АКСГКМБ совместно с СВР МВД задержан с поличным при получении взятки заместитель начальника УВД Джайского района. Также при получении взятки задержан военный комиссар военного комиссариата Таласа. В Кыргызстане пройдет пятый всемирный фестиваль эпосов мира, а также неделя традиционной музыки. Кыргызстан и Германия увеличат товарооборот. В следующем году в Кыргызстане пройдут дни германской экономики. Планируется создание делового совета стратегического развития между двумя странами, который послужит укреплению двусторонних отношений. Подробнее о достигнутых договоренностях в рамках завершившегося официального визита президента Сорумбая Джеймбекова в Германию в материале Бекмамата самбекулу Одним из главных и важнейших мероприятий в рамках официального визита президента в Германию стал Кыргызско-германский бизнес-форум, который сумел стать общей площадкой для бизнесменов двух стран в поиске партнеров для совместной работы. Как отметил президент Соромба Джеймбеков, мы хотим открыть нашу страну для германских инвестиций и продвигать совместные крупные и средние проекты в различных сферах. Итоги форума и достигнутые соглашения показывают заинтересованность предпринимателей обеих стран развивать совместные проекты. Кечем Минхель, шаранда, Бавария, Детяк, Джилл Ушлар, Джилл Шилер, Детяк, Ханг Зайнил, Детяк, Фонто, Шилер, Шилер, Каргистан, Винигу и Сутурал, Кенанайт, Кенайт, Берден, Бизикол, Конни, Бизнес, Россия, Герман, Ишкелер Формун, Детяк, Детяк, Багаталган, их олигуем документы ружьяна, микем 1 миллионов нашу и манлю полкоилду. Их олигуем были в работе форума от кыргызской бизнес-делегации участвовало 35 представителей. Были представлены инвестиционные возможности страны и будущие перспективы сотрудничества. Подписанный пакет документов на общую сумму порядка 1 миллиарда евро включают меморандумы. В таких сферах, как энергетика, туризм, сельское хозяйство и переработка отходов. В частности, достигнуты соглашения о поставках в Кыргызстан оборудования для текстильной промышленности. Также достигнуто соглашение об экспорте отечественной продукции в Германию. Так ежегодно будет экспортироваться порядка 100 тонн сухофруктов. Кроме того, запланировано строительство завода, который будет производить металлургический кремний. Его цена на мировом рынке достаточно высока. Высокотехнологичный немецкий бизнес показал заинтересованность во входе на кыргызский рынок. Немецкий бизнес очень сильно заинтересован в хождении в нашу страну своими технологиями, работать в Центральной Азии. И я думаю, что в ближайшее время вот большой потенциал есть именно в сфере энергетики, сельхозпереработки, туризма. Мы ожидаем дальнейшего укрепления и углубления взаимных отношений. Я думаю, это то, что необходимо было на сегодняшнем этапе. Мы сделали это предоставление обширной, более подробной информации о Кыргызстане, о кыргызском, о кыргызском инвестиционном климате, о возможностях работать в Кыргызстане. Как отмечают эксперты, тесное сотрудничество с одной из наиболее развитых стран Европы самым благоприятным образом скажется на социальной и экономической жизни страны. При должном использовании инвестиций Кыргызстан может значительно укрепить свою экономику и увеличить объем ВВП. Если мы освоим вот эти ближайшие 3-5 лет около вот эти миллиарда значит, евро, которые предоставляет нам Германия, это повысит эффективность нашей экономики примерно 3-5 раз. То есть мы раза развиваемся быстрее. На душу население будем выпускать ВВП примерно сегодня мы говорим, это 1300 долларов, а мы можем выпускать какие-то порядка 4-5 тысяч долларов на каждого человека. А это даст нам возможность уже войти не как от страны, вот даже в Евроазиатском экономическом союзе, а войдем, значит, это государства, уже шагает для вступления в мира. Во время форума стороны сошлись во мнении, что для увеличения существующего товарооборота между странами есть много возможностей. Была отмечена необходимость развивать экономические отношения. Бизнес-форум будет иметь свое продолжение в Кыргызстане. Для этого уже предложены конкретные шаги. В 2015-2017 году успешно прошли дни германской экономики в Кыргызстане. Сурмай Шеребович предложил своим коллегам в ходе переговоров провести третьи дни германской экономики в 2020 году. Это предложение было воспринято очень положительно, поэтому стороны договорились провести соответствующую работу для проведения на успешном уровне данных мероприятий. Перспективными направлениями сотрудничества между Кыргызстаном и Германией являются торгово-экономическая сфера, гидроэнергетика, промышленность, вопросы развития зеленой экономики, сельское хозяйство и туризм. Для Кыргызстана актуально привлечение немецких инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса и сотрудничества в сельском хозяйстве. В целом, прошедший в Мюнхене бизнес-форум стал своего рода драйвером роста экономического сотрудничества между нашими странами. Бек мамаатасанбек олу қайнар Омонов LТR Гманания. В рамках официального визита президента в Германию подписаны 16 документов на сумму более 1 миллиарда евро в сфере энергетики, переработки легкой и аграрной промышленности, образования, туризма, химической промышленности, в том числе по линии агентства по продвижению и защите инвестиций, 5 соглашений о строительстве малых ГЭС, переработки отходов, туризма и сельского хозяйства. Кроме того, между агентством и Восточным комитетом германской экономики был подписан меморандум о партнерстве, направленный на развитие взаимоотношений между деловыми кругами Кыргызстана и Германии по реализации совместных проектов. 113 корец скорой помощи не хватает для достаточного обслуживания жителей столицы. Информация была озвучена в ходе ознакомления премьер-министра с функционированием автоматизированной системы управления Центра экстренной медицины столицы. В этой связи глава правительства подчеркнул, что в текущем году будет уделено особое внимание модернизации системы скорой медицинской помощи. Кроме того, глава Кабмина посетил Государственный комитет по делам обороны. Продолжит наш корреспондент Гульзада Чубакова. Сердечный приступ, инсульт, автонаезды. При таких вызовах скорая медицинская помощь оказывает неотложную помощь. В настоящее время по столице есть 38 карет скорой помощи, но для достаточного обслуживания населения требуется еще 113 таких автомашин. По причине маленького автопарка бригады скорой помощи добираются на место вызова, порой и за 40-50 минут. Плюс причина являются и пробки на дорогах. Если в центрах семейной медицины столицы зарегистрировано свыше миллиона граждан, то в службе скорой помощи работает только 38 бригад. Так как транспорта мало, необходимо в три раза больше спецмашин. Иногда врачи не успевают доехать вовремя, отмечают в центре экстренной медицины. А для решения проблемы требуется еще около 80 автомобилей или провести оптимизацию деятельности учреждения. «Систему, которую мы внедрили, наша система работает с 24 декабря, сегодня она уже вышла на, в, общем -то, в рабочем режиме работает, и за счет оптимизации работы мы вот эти расходы снизим и улучшим качество работы скорую помощи. То есть наш расчет это примерно 69 бригад, и город нуждается в дополнительных двух подстанциях, это в верхней зоне и в нижней зоне. Вопрос в принципе решается». Внедрение автоматизированной системы в Центре экстренной помощи сократило время прибытия бригады примерно на 6%. В настоящее время при поступлении вызова вся необходимая информация появляется в компьютерах у операторов. И в онлайн-режиме можно отслеживать местонахождение бригад скорой помощи и направлять по адресу назначения наиболее близко расположенную и свободную бригаду. Вызов принимаем очень быстро, потому что у нас вот, а, есть свой лист. Мы открываем, например, говорят, Гагарина 154 – и сразу точка попадается вот этот дом, вот этот адрес. То есть мы потом не переспрашиваем, когда улица пересекает, что пересекает, где это находится. Это у нас все автоматически попадает. И автоматически у них телефоны тоже попадают. Все. Мы только узнаем повод. Улучшение системы здравоохранения является приоритетным направлением в работе правительства. В этом году на данную сферу выделено 20 миллиардов сомов для решения имеющихся проблем. Об этом в ходе ознакомления с функционированием автоматизированной системы управления Центра экстренной медицины, сообщил премьер-министр Мухаммед Калайябл Газиев. Глава правительства подчеркнул, что вместе с увеличением количества техники есть необходимость повышения заработных плат работникам медицинской отрасли. Это будет разговорить не только города Мишкель. Это по всей республике. Вот я вижу статистику, около 232, только автомашин не хватает. Бывает машина не отличается от пассажирской. Решили в этом году э -э, в первую очередь модернизировать именно системы скорой медицинской помощи. Недавно, когда было выступление нашего президента, там тоже озвучено, что Будем модернизировать системы скорой медицинской помощи. Цифровизация, вот я вижу, что уже начата. Надо будет интегрировать другими системами, которые оказывают услуги нашему населению. Служба экстренной помощи должна быть автоматизирована не только в столице, но и в регионах. Глава правительства поручил вице-премьер-министру Алтынаю Мирбековой и министру здравоохранения Космосбеку Челпенбаеву рассмотреть этот вопрос и бюджет на его реализацию. Вместе с тем предполагается, что часть денег, поступивших от штрафов в рамках безопасного города, будет направляться на поддержку системы скорой медицинской помощи. Предварительно есть поручение, что 50% средств, которые получает республиканский бюджет от штрафов, они будут направляться именно на поддержку скорой помощи. Осуществляться это будет таким образом, что на специальный счет ФОМС будут поступать эти деньги целевые, и уже ФОМС совместно с Минздравом будет расходовать на нужды скорой помощи. Также премьер-министр посетил государственный комбинат бытового обслуживания Государственного комитета по делам обороны. Глава правительства ознакомился с образцами военной формы одежды для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, выпускаемой на комбинате. Премьер-министр подчеркнул важность принятия действенных мер по поддержке отечественных производителей, что будет способствовать созданию рабочих мест, развитию легкой промышленности и решению социальных проблем. На госзакупки мы тратим миллионы сомов. Ладно, если ткань не можем производить, но на ровном месте покупаем даже то, что могли бы шить. У нас планируется запуск фабрик, нужно перерабатывать хлопок. Тогда мы должны снова сказать, что нужно заказывать форму у наших фабрик, например, для тех же сотрудников Тазалыка, дорожников. Например, если государство в год будет заказывать порядка 50 тысяч форм, 20 тысяч по обуви, то все предприятия будут к этому готовы. Отметим предприятие, созданное в рамках реформирования вооруженных сил. Основной задачей комбината является своевременное и бесперебойное обеспечение пошива военной и иной формы одежды. Для осуществления единого государственного заказа премьер-министр поручил разработать предложение о производственных возможностей комбината бытового обслуживания Государственного комитета по делам обороны для обеспечения своих потребностей в необходимом количестве форменной одежды и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект. Кульзада Чубакова, Бакат Кыязов, ЛТР, Пишкек. АКС ГКМБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно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 во дворе в СИЗО ГКМБ ведется следствие. Руководство МВД должен решить вопрос создания, вернуть вот этот статус замполита, зампокадрам, которые он, они должны работать личным составом. Они должны да, отвечать действия, поведение, этики зампокадрам вот, каждого личного состава. Поэтому у нас немножко хромаем. и, и такие Нарушения среди личного состава, это мы видим. И поэтому тоже мы проводим беседы среди личного состава, ветеранов. За вымогательство взятки в размере 20 тысяч сомов задержан военный комиссар объединенного городского военного комиссариата Таласа. 52-летний полковник, как сообщил в ГКМБ, задержан он с поличным при получении денег. Установлено, что комиссар вымогал у местного жителя 25 тысяч сомов под угрозой привлечения к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей военной службы и за возврат ранее изъятого им паспорта заявителя. Материалы зарегистрированы в и, РПП и производства. Задержанный во дворен ВВС СИЗО ГКМБ, ведется следствие. Задержанные в Украине лица по подозрению в организации диверсии не являются гражданами Кыргызстана. У задержанных Алексея Комаричева и Тимура Дзортова были найдены поддельные кыргызские паспорта на имя Алексея Ломако и Руслана Кирика. По информации Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния документы задержанным не выдавались. В базе данных ГРС данные документы числятся за другими лицами. По нашей базе эти паспорта проходят, числится за другими гражданами, и в соответствии с законом персонального характера мы не имеем права разглашать эту информацию. И, соответственно, Ломака Алексей и Кирик Руслан на получение гражданства Кыргызской республики в департамент регистрации населения актов гражданского состояния заявление о приеме не подавали».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 Министерство юстиции зарегистрировало Сагмбека Абдрахманова председателем СДПК. Он считает, что теперь экс-президент Алмазбек Атамбаев должен передать ему устав, печать и другое имущество партии. Отметим, изменения внесены в базу данных Министерства юстиции. Теперь юридический адрес партии СДПК не улица Шабдан-Батыра, 4Б, а бульвар Эркендик, 45. Министерство юстиции внесло изменения в профайл социал-демократической партии Кыргызстана в базе данных юридических лиц. Также руководителем СДПК обозначен Сагенбек Абдарахманов вместо Алмазбека Атамбаева. Мы дали копию паспорта нового председателя партии, дали новый юридический адрес. Сейчас у нас идет, я вам даже... Больше скажу, у нас уже идет перерегистрация потихоньку, да? Уже первые шаги сделаны, так что ждите новых новостей. Теперь эпоха Алмазбек Шаршеновича закончилась. Мы находимся недалеко от исторического шага. У нас теперь все права и обязанности СДПК у нас. Теперь Алмазбек Атамбаев должен вернуть устав, гербовую печать и деньги из ДПК, считает новый председатель СДПК Саганбек Сагинбек Абдрахманов. Экс-президента уже уведомили, что теперь председателем СДПК является Саганбек Абдрахманов. Такое решение приняли на съезде. Средства партии, находящиеся на банковских счетах партии, в случае обнаружения с вашей стороны незаконных действий относительно нематериальных и материальных ценностей партии СДПК... Вынужден будет обратиться соответствующие правоохранительные органы с просьбой о привлечении вас к ответственности. Приложение «Копия» ранее отправленного на ваше имя СДПК относительно гербовой печати и штампов на одном листе. С уважением. Депутат от СДПК Ирина Карамушкина подняла этот вопрос на заседании Джигурку Кенеша. Нардепа возмутила сообщение о том, что Министерство юстиции внесло изменения в регистрационные документы партии СДПК. В свою очередь Минюз сообщает, что уведомление о смене руководителя состава Политсовета и местонахождения политической партии Социал-Демократическая партия Кыргызстана за подписью Абдурахманова поступило 5 апреля текущего года. К данному уведомлению были приложены выписка из протокола 18 съезда партии и копия паспорта нового руководителя. При этом Министерство юстиции отмечает, что пока документы по перерегистрации политической партии не поступали. При этом уведомление, направленное в Министерство юстиции, об изменении данных является обязанностью юридического лица, а для Министерства юстиции данное сообщение носит уведомительный характер. Уведомительный характер предполагает, что юридическая ответственность за правильность и достоверность сведений представленных в документах несет заявитель. В таких случаях регистующий орган, получив уведомление в течение семи рабочих дней, вносит необходимые сведения в Государственный реестр лиц и извещает об этом соответствующие государственные органы, что и было сделано Министерством юстиции. Напомним, 3 апреля состоялся съезд под руководством Саганбека Абдрахманова, лидера движения с ДПК Беза Тамбаева. По его итогам он был избран председателем партии. Юлий Ценко Турара Нарбеков, Айзада Мактебек КЗ, Бишкек. Герои апрельской революции призвали не поддаваться на провокации со стороны третьих лиц. Об этом они заявили на прошедшей пресс-конференции. Член общественного объединения апрель Батрлар Беремдеги Кыргызбек Джумаканов призвал общественность не разделяться ни по региональному признаку, никак либо еще, а стремиться к миру и согласию. Подробнее материалы Толкун Сулпуевой. 7 апреля наряду с другими героями революции Бакатбек Тургумбаев выступил против кровавого режима семьи Бакиевых и был готов отдать жизнь ради будущего страны. Сейчас ему страшно представить, что бы стало с Кыргызстаном, если бы демонстранты испугались огня и отступили. Казалось бы, эта кровавая страница истории нашего государства закрыта. Однако некоторые политики упорно пытаются повторить те страшные дни, пытаясь разделить народ на юг и север, посетовал Тургумбаев в ходе прошедшей пресс-конференции.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 «После революции я получил тяжелые ранения в ногу. Шесть лет подряд я боролся с этим увечьем и обращался во все инстанции за помощью. Однако нигде не получил ответа. В свое время Атамбаев обещал нам помочь и говорил о том, что все будет хорошо. Но на самом деле его слова оказались лживыми. Сейчас выходят на свет все грязные дела его команды и его самого. Мы все это видим и не должны поддаваться провокационным и лживым призывам. Эта страшная история не должна повториться». Выступившие на пресс-конференции представители общественных объединений апрель Батер лар и айко призвали народ не поддаваться провокациям и не идти за теми, кто думает только о своих интересах. «Общественность сейчас разделилась на две стороны. Это делает Атамбаев. Я бы призвал людей не поддаваться провокации. Мы будем работать с действующим президентом. Нам нужна стабильность в Кыргызстане». По словам представителей общественных объединений, длительное время общество верило лживым словам экс-президента. А герои апрельской революции были орудием в руках Атамбаева. Это стало понятно только спустя большой промежуток времени. Нас обманывали всеми способами, пока Сорумба Джеймбеков не стал президентом, отметил член общественного объединения Айколь Аллато Улукбек Джайчибеков. Я раньше работал на столичной теплоцентрале. Однажды на собрании общественных объединений я получил возможность встретиться с Атамбаевым лично. Тогда я сказал ему о том, что на ТЭЦ проворачиваются коррупционные дела, и это нужно незамедлительно решать. На тот момент экс-президент сказал о том, что его правая рука – Сапар Исаков, и он может помочь. Оказалось, все, что он говорил, было неправдой, и Исаков сам был замешан в этих делах. Верить его словам нельзя». Как отметили представители общественных объединений Айколя Алатоя и Апрель Батерлар Беремдыги, в апреле 2010 года герои апрельской революции боролись за стабильность и мир в нашей стране. И они против дестабилизации ситуации в Кыргызстане. Было бы хорошо, если бы некоторые политики не преследовали сугубо личные интересы, но и думали о будущем Кыргызстана. Сегодня нашему народу необходим мир и спокойствие. Главная цель работы наших объединений – это предотвращение кровопролития. Как отметили участники пресс-конференции, нарушать стабильность в стране, подстрекая граждан ложными заявлениями – категорически ошибочный путь. Герои апрельской революции призвали не поддаваться провокациям со стороны третьих лиц и стремиться к миру и согласию. Айтол Кунсулпуева, Бегзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.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 Три комплекта для новорожденных приготовила до родов Ашанка Гульзина Абдимаджитова. Девушка знала, у нее родится тройня, об этом ей говорили на УЗИ. Но ее удивлению не было предела, когда 9 дней назад после родов ей выдали на руки только двух девочек. «Дородов я пять раз делала УЗИ в разных клиниках. Все в один голос говорили, что у меня будет тройня. Именно поэтому меня направили и на кесарево сечение. Во время операции я потеряла сознание. Когда открыла глаза, мне сказали, что я родила только двух девочек. А где третий ребенок?» 25-летняя девушка родила в Ужском областном роддоме 9 апреля. У врачей на вопросы роженицы свой ответ. Детей было только двое. Больше того, они утверждают, что во время операции девушка была в сознании, так как ей делали спинной наркоз. Наркоз перекину Гульзина Абдимаджитова поступила к нам 2 апреля в отделение патологии. Узи правда показывала тройню, но во время операции оказалось, что у нее двойня. Она была в сознании и все понимала. Рода принимал главный акушер-гинеколог роддома. Гульзина ему сказала, что у нее претензий нет. Однако молодые родители сомневаются в словах врачей. В то, что специалисты на УЗИ ошиблись, верить не хотят. Если двойная уса. То... Как врачи могут доказать, что детей всего двое, хотя на УЗИ пять раз показывало, что детей трое? Мы уже всем родственникам рассказали, что их трое. и обратился в прокуратуру за расследованием. Как говорят врачи роддома, узнать точное количество детей на УЗИ можно до 20 недели беременности. После прогноз может быть уже неточным. Мы уточнили по их карте. Они делали УЗИ не пять раз, а три раза. На 28-й неделе в частной клинике им сказали, что у них двойняшки. УЗИ тоже может ошибаться. В этом нет ничего страшного. По факту обращения роженицы в прокуратуру в Минздраве уже собрали специальную комиссию. Алена Смирнова, Самарасанова, Осанова, Байназаров, ЛТР, ОШ. Делегация Джугурку Кинеша во главе с Турагадо Джумабековым в рамках заседания Совета и 49-го пленарного заседания МПА СНГ приняла участие в конференции по противодействию международному терроризму в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Во время конференции обсуждалась роль международных институтов в противодействии терроризму, предотвращение использования сетевых технологий для распространения экстремистских идей, совершенствование законодательства в целях преследования террористов и пресечения финансирования терроризма – на конференции выступили руководители парламентских делегаций, представители международных специализированных организаций, органов исполнительной власти, экспертного и научного сообществ. Дастамбек Джумабеков в своем выступлении отметил, что Кыргызстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. По словам Турага, в условиях современного мира, который уже тяжело представить без глобальной сети и электронного управления, устранение угрозы кибертерроризма представляет собой приоритетную задачу. В условиях современного мира, который уже тяжело представить без глобальной сети электронного управления, устранение угрозы кибертерроризма представляет собой приоритетную задачу. В свете вышеуказанного следует отметить, что государство Центральной Азии, в том числе и Кыргызстан, является объектами повышенного интереса международных террористических организаций.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 носителей исказителей. В Кыргызстане нам удалось их сохранить благодаря усилиям народа и государства, сказала Аллышбаева. Также в рамках фестиваля пройдут показ костюмов кочевников и выставка ярмарка ремесленного искусства. Также наша страна с 20 по 25 апреля проведет 15 культурных мероприятий, приуроченных к неделе традиционной музыки. О программе предстоящих событий рассказали организаторы. Неделя традиционной музыки, по словам начальника управления культуры, искусства и профессионального управления Министерства культуры Дамиры Алышбаевой, в этом году будет организован в 15 раз и станет юбилейным событием своей истории. Мероприятие это проводится министерством с 2004 года при финансовой поддержке обще и международных фондов, а также неправительственных организаций. Такие мероприятия резонансно отражаются не только в республике, но и за ее пределами. Примером можно назвать «Всемирные игры кочевников», «Всемирный фестиваль эпосов мира», а также проекты «Тенгри Мюзик» и «Оймо». Через эти проекты мы определяем наши культурные ресурсы, узнавая, какие таланты имеются в стране, какое у них будущее и строим предпосылки к их дальнейшему росту, подчеркнула Алышбаева. Все жители Кыргызстана, Центральной Азии очень хорошо любят и знают проект «Оймо». Из них, вот, допустим, я особо хочу отметить неделю традиционной музыки. И если когда-то какой-то санатор Ларен придумал какой-то талантливый человек, он постепенно становился народным творением. И я думаю, что то, что эти фестивали становятся и имеют государственную поддержку и государственного значения, для нас это очень важный. К мероприятиям Тюрксой, до которых остались считанные дни, идут последние приготовления в Аше. Город с трехтысячелетней историей, один из самых древних в Центральной Азии и в мире, преобразился и готов встретить иностранных гостей, которых уже ждут приятные сюрпризы, а также волонтеры, которые говорят на иностранных языках и готовы помочь. Продолжат мои коллеги. Уже через несколько дней жители Южной столицы увидят обновленный стадион. Его реконструировали ускоренными темпами. Здесь пройдут основные мероприятия Тюрксой. Гостей из разных стран мира встретит вот такой вип-зал. А журналисты будут работать вот из этого пресс-центра. Мы уже полностью закончили работы при конструкции. Арка, все лестницы отремонтированы. Также поставили ночное освещение. Аппаратуру заказали из России. Она уже тоже готова. Мы готовы встретить гостей. Места, где пройдут мероприятия Тюрксой, обозначенные на карте. Для гостей мероприятия создан вот такой путеводитель. Также в подарок гостям приготовили вот такие приятные сувениры, сумки, буклеты и диски на память о городе Ош. Вся информация систематизирована, не составит труда разобраться, где и когда будут проходить мероприятия. Глянув на карту, сразу можно будет сориентироваться. Также у нас будут работать и волонтеры, которые знают иностранные языки. А на главной площади Аша гостей уже ждет юрточный городок. Каждая юрта представляет один из районов Ошской области. Национальные блюда и колорит должны порадовать и поразить гостей фестиваля. «Мы приехали из Чунала и уже готовимся ко встрече гостей. Покажем несколько национальных обрядов, которые сохранились только у нас, у кыргызов». В праздничных мероприятиях по случаю объявления Аша культурной столицы тюркского мира примут участие представители 21 страны. Официальных гостей ожидается порядка тысячи человек. Торжественное открытие мероприятия Тюрксуй Ваше состоится 20 апреля». Алена Смирнова, Марзаджигит, Маматкерим, Улутайр, Амаджанулу, ЛТР, Ош. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.